Доброго времени суток вы с любовью из моего домика в деревне сегодня я хотела бы поделиться вам радостью я получила посылку которую очень-очень долго сдала я в январе еще ее оплатила и вот только сейчас в июне месяце я ее получаю что в этой посылке вот видите у меня стоит здесь Королевская герань, красавица такая. И я заказала несколько видов королевских гераней. Был огромный-огромный выбор. И я заказала герань. Не могу я устоять от этого. Хотя, вот видите, на подоконниках у меня стоят гераньки. Ну, это герань, который я выращивала из семян, а королевская герань.. Это особый вид э, пеларгонии герани поэтому наконец-то мое желание сбылось и мне прислали посылку я хотела бы ее открыть вместе с вами она вот шла в таком небольшом объеме э, я заказала 6 видов гераний посмотрим что же здесь нам прислали Упаковано все очень аккуратно и хорошо. Я заказываю в этой фирме, в этом интернет-магазине. Уже второй раз делаю заказ. Я первый раз заказывала Астильбо. Мне тоже выслали. Она у меня прижилась. Второй год, вот, в прошлом году осенью. Сейчас она у меня сидит. И э, решила заказать у них э, герань. Это фирма Гаршинка, Гаршина Анна. А, Давайте посмотрим, филологи, в каком виде выслали из интернет-магазина мне герань. Она нескольких ц -ц -ц -ц цветов у меня. Тут есть и белая, и очень темно-бордовая. Королевская, элегант справа. Общем, она уже идет укорененная? Очень, очень так вроде бы все. Хорошо. Ну понятно, что во время пересылки все это было. Вот. И так вот буду складывать пока. Шесть видов должно быть есть и белая, и красная. Королевская элеганса Адель. Тоже укоренённая. Она в таких вот пакетиках с замочками. О, уже на цвету, ребят, как здорово. Но это вот нет. Это нет, конечно. Ага. Вот, вот. Здесь уже даже идет лавандол, оригинал лавандол. сиреневого сиреневый вот, вот такое, очень пушистая, красивая. Но ну, вы можете судить, что действительно королевская герань, она просто шикарная. Вот, я ее очень люблю. И вот видите, как вот тут все уложено очень аккуратненько. Поэтому мне очень это нравится. Вот еще, Смотри, цветочки уже. Но сейчас самое время цветения, конечно, герани. Ей здесь задыхаться нельзя, надо ее сразу сажать на бранред. Вот. Я, конечно, все сейчас буду приводить в соответствие, каждый я все это посажу. Но укорененные черенки, вот. «Королевская». мона а, «Мона Лиза», «Мона Лиза». Да-да-да, это просто белоснежная «Мона Лиза». Ой, я прям в полном ожидании и восторге, столько жила. Но заказов очень много. Анна проводила ВКонтакте открытый, открытая как сказать, конференцию, что ли, открытый стрим. Там было 28 тысяч подписчиков ее она извинялась за то, что не смогли они вовремя прислать. Извинялись. Вот я им писала, что пора бы уже для герани это вообще самое время. Знаете, можно сказать, что все в, в хорошем виде, очень качественно. И вот эти замочки на корешках с грунтом, укорененные я думаю, что. Такой посадочный материал очень хороший. Даже я вот эту сажала вот буквально вот с такого черенка. Видите, какая она красотка. Я ждала свою королевскую герань. Я к ней готовилась и mm -hmm. подготовила для них очень красивые горшочки. В фикс-прайсе я купила.. Это зимой еще было в феврале месяце, я купила вот такие красивые горшки. Этот горшок вот стоил 99 рублей, и, и к нему как интересно прям совершенно отдельно отстояли вот эти вот горшочки. Вот видите как? Вот подошел такой пластмассы, то есть видите как? Можно было, можно, можно будет вынуть, помыть, что настолько удобно и Здесь тоже съемная донышко вот, со сливом. Мне они очень понравились. И э, я взяла специально под вот ожидаемую мною королевскую герань. Так что моя королева э, устроится по-королевски. Вот еще вот такая э, очень милая расцветочка. Э, ну, очень красивые горшочки. Я взяла их здесь вот 6 штук. У меня 6 заказанных э, королевских гераней я хочу их определить по-королевски такие красивые и очень симпатичные горшочки. Зная, что королевская герань не любит перелива, не любит изобилия воды, я, конечно, в этом году их выносить на улицу не буду. Я буду, ну, видите, пока еще холодно, вот все за окном, такой сильный ветер, у нас только 16-15 градусов, ночью 7 градусов тепла. Поэтому и вот эти герани, которые у меня обычно стояли на улице, возможности такой нет. Поставить их и вынести на улицу, потому что, ну, сами понимаете, их ветер истреплет, и они просто погибнут. Такие красавицы, которые цвели, это уже второй заход у них цветения. Вот, поэтому пока еще рано их на улицу выносить. Вот. Что я могу сказать, что в ВКонтакте, э, на Ютубе есть, есть канал, в ВКонтакте есть группа Гаршинка, Гаршина Анна Владимировна. И они обладают огромным набором всевозможных... Э, растений вот они мне прислали здесь каталог я так понимаю что за то что они с таким опозданием выслали мне вот они дают а, документ о том что какие виды какие виды гераний присланы ну то есть накладная идет в обязательном порядке вот. и это каталог растений и мне что понравилось, ну, тут все есть, все, знаете, вот исключительно просто. Я залюбовалась хостами, я сейчас хочу, думаю, добавить какие-то красивые желтенькие хосты, можно выбрать, и они по цене такие, ну, скажем, приемлемые, мне понравилось. И вот видите, они мне выслали фитоспорин и пин. ну как, как подарочек, вот, два пакетика огромный-огромный ассортимент выбор поэтому я пользуюсь этим магазином Это, ну, для меня он надежный магазин но вот просто обидно, что с опозданием в этот раз но, что поделаешь когда популярность магазина растет, естественно что есть сроки высылки сроки рассылки Желают, конечно, лучшего. Она извинялась, когда проводила стрим ВКонтакте, и говорила, что у меня извините, мы не успеваем, но заказы мы отправим согласно оплаты всем, и мы выполним свои обязательства. На канале YouTube очень интересный канал, но там еще пока мало подписчиков, подписчиков что-то 140, что ли, ой, 640, 640 подписчиков. Там Выходит информация о э, всех интересных, об очень интересных видах растений, какие у них имеются. Я не рекламирую, я говорю о том, что мне этот интернет-магазин очень нравится. Вы можете зайти в группу ВКонтакте, посмотреть и если есть желание у сатоводов, цветоводов и любителей вы можете подобрать по любому желанию своему все что угодно буквально все что угодно команда у них молодая активная очень что мне нравится друзья мои вот я поделилась сегодня такой радостью своим красивым приобретением и думаю что я вас порадую Чуть попозже, когда все это расцветет, и сделаю обзор своих королевских пеларгоний, гераний, очень разного цвета, и вы полюбуйтесь этой красотой. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому!